Тош, теперь после захода в доту мы можем видеть, что у нас нет ни персонажа, ни заднего фона. Однако, камон, посмотрите на мой FPS, по-моему, это того стоило. Здарова, меня зовут Владислав. Под прошлым роликом вы завалили меня комментариями о том, как у вас упал FPS после выхода обновления. Поэтому в этом видео, которое, кстати, является дополнением к предыдущему, все еще актуальному ролику по подсказке справа сверху, я покажу вам параметры запуска, которые помогут большинству решить их проблемы с FPS. Погнали. Итак, первым делом нам нужно будет открыть Steam, нажать правой кнопкой мыши по доте 2 и перейти в свойства. Здесь нас встречает вот такая вкладочка и изначально у вас будет поставлены все три галочки. Сразу скажу, что почти всем из вас можно смело отключать вторую галочку, потому что она отвечает за Виртуальную реальность в доте, кому он кому она нужна. А вот первую галочку мы оставляем по усмотрению. Она отвечает за shift-up в доте, то есть за стимовский оверлей. Если он вам очень нужен, то оставляйте. Если вы им не пользуетесь и хотите максимальный прирост FPS, то выключаем эту галочку. Следующая галочка отвечает за сохранение ваших настроек в доте в облаке Steam. Если вы всегда играете на одном компьютере и вряд ли планируете в ближайшее время играть на каком-то другом, то можете ее отключить. Однако в большинстве случаев ее лучше оставлять, хоть я ее и выключил. Ну а мы переходим к параметрам запуска, и поверьте мне, сегодня будет что-то интересное. Начнем с первого параметра запуска, который вы должны были вести еще в прошлом ролике, если вы его смотрели. А именно NoVid, который отключает показывание заставки во время запуска игры. Это делается для того, чтобы у вас быстрее запускалась Dota и ничего лишнего как бы не подгружалось. Сразу переходим к следующему параметру запуска, а именно NoAaFons. No anti aliasing fonts, то есть отключение сглаживания шрифтов во время игры. Сразу говорю, изменения очень незаметны, И поэтому советую всем вообще поставить эту настройку. Следующий параметр запуска NoJoy. Он отключает джойстик. Вряд ли кто-то из вас играет в доту на джойстике, поэтому просто ее пропишем, чтобы лишних ресурсов не затрачивалось. Да, в принципе, по факту ни на что, но кому он зачем оно нам нужно. А сейчас мы переходим к самому интересному параметру запуска: а именно, плюс map enable background maps 0. Что он делает? Другими словами, мы бы могли перейти в локальные файлы игры, нажать обзор. После чего перейти в папку «Game», «Dota», и здесь перейти в папку Maps. Здесь бы мы могли удалить папку Backgrounds. Кстати, как видите, я ее уже удалил. В теории, вы тоже можете ее удалить. Точнее, переименовать, чтобы у игры не было к ней доступа. Эта папка Backgrounds отвечает за задний фон в главном меню. А как вы могли заметить, после выхода обновления в Dota с Муэртой у многих из вас просел FPS. Это в какой-то степени произошло из-за того, что сейчас у вас фон имеет параллакс эффект. То есть, если вы вот так вот мышкой двигаете, у вас фон как бы тоже меняется. А помимо этого, также на нем присутствует зеркало, на которой, если навестись, будет какой-то другой портрет Муэрты. И 4 стишка, или как они там, комиксы, как это правильно называется. В общем-то, они на самом-то деле замедляют быстродействие вашей доты. И если мы удалим эту папку Backgrounds, то здесь мы удалим, как вы видите, вот, Dashboard Background Муэрта в что-то там, папа Это как раз-таки файл, который отвечает за этот самый задний фон. Однако мы можем полностью удалить все фоны в доте, которые только присутствуют, и это очень сильно оптимизирует нашу игру. Однако я вас должен предупредить, что, как вы видите, в этой папке также присутствует Heroes и Hero Front Page. Эти файлы, которые и отключаются с помощью вот этого вот параметра запуска, то есть, чтобы файл сам не удалять, мы можем просто прописать вот этот параметр запуска с нулем на конце. Он отключает вообще любой возможный фон в доте во время ивентов, то есть у вас будет черный экран, а также он отключает Показывания героев в конце игры. Как вы можете сейчас видеть на своих экранах, в конце игры и просто в открытии персонажей, у вас они не будут отображаться, то есть их просто-напросто не будет. Предупрежу, сразу во время игры все будет нормально, это не влияет на сам геймплей, то есть во время игры у вас персонажи будут. Это влияет именно на показ героев, вот как вы уже видели на своих экранах. То есть, если вам это жизненно необходимо и вы очень хотите видеть этих персонажей, то тогда вам не нужно прописывать этот параметр запуска. Если же вы хотите максимально повысить свой FPS, а поверьте, он у вас вырастет очень, очень так неплохо, тогда просто либо прописывайте параметры запуска, либо удаляйте вот эту папку. Либо и то, и то, как сделал я. Следующий параметр запуска это FPS Max 0. И на самом деле я советую его прописать практически всем. Этот параметр запуска ограничивает, точнее убирает ограничение FPS во время игры. За счет чего ваш компьютер должен всегда работать на максимум, чтобы выдать максимальное количество FPS в игре. Конечно же, если вы хотите ограничить FPS, то ради бога. Но лично я начал играть с FPS Max 0 и такое ощущение, что input lag, то есть задержка у меня уменьшилась. Не знаю, так ли это или нет, по крайней мере у меня появилось такое ощущение. Следующий параметр запуска это high и он работает не везде и не всегда он просто делает так, что в диспетчере задачи, когда вы запустите доту, вот здесь вот у вас будет выставлен высокий приоритет, кстати у меня почему-то высокий приоритет, вот в общем-то у вас так и будет а изначально э, приоритет у всех приложений стоит нормальный, то есть именно дота у вас будет в приоритете у компьютера для обработки однако в некоторых случаях это может вызывать некоторые проблемы, хотя лично я с таким никогда не сталкивался. Следующий параметр запуска это приворм. Он отвечает за то, что во время запуска игры у вас сразу будут подгружаться ресурсы для нормального быстродействия функционирования самой Доты. В некоторых случаях может очень сильно повысить FPS. Следующий параметр запуска это map dota, и она делает практически то же самое. Еще до начала самого матча она уже подгружает в вашу оперативную память саму карту Доты, чтобы вы могли быстрее перейти к самой карте после того, как вы выбрали героя. Следующий параметр очень спорный. Лично я не почувствовал в него никаких ни плюсов ни минусов, но решил просто оставить. Он существует в двух вариациях: либо no d 3 d EX, либо просто D3D9EX. Он либо принудительно включает DirectX, либо принудительно его отключает. По крайней мере в интернете написано, что вот именно с параметром no d 3 d 9 ex вроде бы как Dota должна работать быстрее, но я не заметил никакой разницы. Следующий параметр запуска просто синхронизирует Dota с герцовкой вашего монитора. Он не ограничивает количество FPS, просто синхронизирует. Ну и соответственно вам здесь нужно написать герцовку вашего монитора. В моем случае это всего лишь 60, у вас будет либо 75, 144, ну или какой у вас там... Разрешение, точнее, господи, что я говорю? Ваша герцовка монитора должна быть вот тут. Ну и последний параметр запуска на сегодня, минус Dota Embers 0. Он отключает какие-либо эффекты в главном меню.